Здравствуйте, мы сегодня продолжаем определять реакции опор опорные реакции в данном случае мы рассматриваем жесткую заделку консольной балки вот у нас консоль вот у нас жесткая заделка в предыдущих задачах на расчет опор мы Рассматривали задачи. Это у нас уже будет третья задача. Давайте перейдем сюда. Итак. Расчет. Опор. Три. В предыдущих задачах мы уже рассматривали. Подобные задачи но там у нас были задачи одномерные в общем случае давайте я здесь напомню как это мы решали выделим в общем случае значит что из себя представляет жесткая заделка вот у нас какая-то жесткая заделка и вот у нас тело которое здесь закреплено каким-то образом и вот мы, пользуясь аксиомой освобождения от связи, отбрасываем жесткую заделку. И вот в этой точке А что мы создаем? Значит, жесткая заделка создает и реактивный момент, то есть она мешает двигаться и поступательно телу, когда к этому телу прикладывают какие-то силы внешние, нагрузки там F, M и так далее. Жесткая заделка создает, реагирует и на поступательные движения и на вращательный. То есть она создает и реактивный момент, и реактивную э, силу силу реакции. Поэтому вот в точке А тела мы вот это тело, допустим, вот это тело рассматриваемое. Значит, вот в нем, в точке А, на него в точке А со стороны связи действуют вот такие реактивные силы и момент. В случае э, свободного тела оно имеет, значит, в случае, то есть, трехмерного э, рассмотрения задачи жесткая заделка реагирует, э, имеет проекции силы и момента на все оси, то есть и на ось x, значит, обозначим это x_a, и на ось y, обозначим модуль y_a, и на ось z. Обозначим это ZA и соответственно три момента MX, MY и MZ. Здесь строго говоря нам стоило бы вот так написать. Поскольку они предполагаются неизвестными, мы чаще всего направляем таким образом реактивную силу и момент, чтобы эти все проекции были бы положительными. В случае плоской задачи, то есть в плоскости x, y происходит движение, эти реактивные силы и момент раскладываются таким образом, значит, что мы имеем две проекции x, и y, и один момент относительно оси Z, то есть M Z. Ну и для одномерного случая жесткая заделка реагирует таким образом, что возникает только одна реактивная сила RA. Ну, в данном случае ZA давайте обозначим. Итак, вот возможные варианты. Вот до сих пор мы рассматривали вот этот случай первой и второй задачи у нас все силы были направлены вдоль продольной оси бруса и соответственно у нас получалось одно уравнение равновесия из статики но и неизвестных была тоже одна величина, вот эта проекция. Поэтому уравнение было статически определимое. В данном случае у нас, вы видите, вот мы решаем сегодня эту задачу. Значит, вот наш брус, в данном случае, поскольку он испытывает значит, изгиб, мы его будем называть балкой. Вот жесткая заделка, и в ней возникает, в принципе, у нас задача, двумерная, то есть три степени свободы, в принципе возникает вот э, такая реактивная сила и момент, который мы раскладываем на три составляющие, но в данном случае мы видим, что давайте разбираться, вот наше решение, давайте мы опять будем разбираться, напомню, решить задачу, это всегда э, все-таки определиться со следующим, то есть что нам дано, что нам требуется найти Это дано Это нам требуется найти И вот решение Это значит из имеющихся материалов То есть наших методов решения И наших уравнений Нам надо построить вот этот мост В данном случае нам дано следующее Вот эта балка Давайте мы отбросим ее связь то есть вот эту связь мы сейчас отбросим. И э, мы что делаем? Рассматриваем, что же нам дано. На этом конце действует сила. Давайте обозначим эту точку, например, А. Эту точку обозначим, соответственно, Б. Эту точку давайте обозначим Ц в... В точке С приложен момент. Этот момент направлен что? У нас э, вот таким образом, то есть он направлен против часовой. Момент МЦ. Здесь приложена у нас распределенная нагрузка. По правилам замены распределенной нагрузки сосредоточена. У нас нагрузка однородная, то есть Эпюра представляет из себя прямоугольник. Значит, в середине этого прямоугольника мы приложим силу, это давайте напишем сила FB, а здесь напишем сила Q. И вот здесь, значит, мы заменяем, повторюсь, в общем случае на реактивную силу и реактивный момент произвольно направленный, но поскольку задача плоская, то это все дело происходит в плоскости какой? Ну давайте обозначим по традиции сопромата Z и Y, то есть все происходит в плоскости Z Y. Значит, здесь у нас в общем случае бы появилось что? Две проекции Z и Y и один момент MX которые мы направим, поскольку все это неизвестно, я повторю, я момент направляю против часовой, если мы смотрим с положительного направления оси x и неизвестные составляющие тоже по положительным направлениям осей. Но мы можем посмотреть, здесь у нас, значит, все силы тоже действуют вдоль одной прямой, то есть они имеют составляющие только по оси y, поэтому нам не нужно, мы можем сразу предположить, что z у нас будет равно нулю по условию задачи. То есть одно неизвестное мы уже как бы определяем сразу. Точно так же, как вот в случае с одномерным вариантом, давайте вернемся сюда. Вот, предыдущие решения, посмотрите первую и вторую задачу. Мы сразу предполагали, что у нас э, вот эти два неизвестных, момент и одна составляющая равны нулю. То есть мы искали только здесь одно. Составляющую Одно уравнение составляли Здесь нам понадобится два уравнения В общем случае, я напомню, в плоском Мы можем составить Аж 3 уравнения Ну, одно будем использовать для проверки Тогда Итак, мы Имеем вот такой случай У нас здесь мы отбросили связь, вот эту связь отбрасываем жесткую заделку и заменяем ее действие, значит ее реакцией. Возникает реакция YA и возникает момент MA. Вот наше свободное тело, то есть наш брус. Вот силы, которые действуют на него и вот моменты, которые э, тоже приложены к нему этому телу. Давайте эту точку обозначим D на всяким. Итак, вот мы приступим к решению этой задачи.